Привет, друзья! С вами снова проект «Мой формат». Я – Илина. Я – Адель. Сегодня мы с вами посетим Зеленодоль. Это небольшой город, 40 километров под Казани. Уже больше ста лет в Зеленодольске строят корабли. Не просто корабли, а военные и гражданские морские суда. Я даже не представляю, как вдалеке от моря здесь можно построить морской корабль. Город ты сама все увидишь. Поехали! Поехали. Во время Великой Отечественной войны бои шли далеко от этих мест, но 12 из 15 заводов производили военную продукцию. Этим самым жители города внесли большой вклад в победу в нашей страны фашистской Германией. Судостроительный завод Длиннадольска носит имя великого писателя Максима Горького. Сразу на территории завода мы увидели удивительный памятник. Смотрите, это не просто памятник, а настоящий боевой катер. Он был построен в 1943 году. Сражался в Дунайской флотилии. Вот, вот тебе ничего не напоминает? Это же башня танка. Поэтому эти военные суда назвали «плавающим танки». За время войны на Зеленодульском заводе построили 77 бронекатеров. Алексей Калюжный героически погиб под Севастополем. В честь него был назван бронекатер номер 234. Эти вещи с бронекатера. Многие суда, построенные на этом заводе во время войны, погибли в боях. Редкие экземпляры дожили до победы. Но в заводском музее помнят каждое судно, каждое имя, каждого сотрудника, который работал, чтобы наша армия смогла победить в той войне. Делали также и различные баржи, буксиры, имеют суть по судостроению. И, конечно, машиностроение – это изготовление э, снарядов. Во время войны на заводе работало более 5000 человек. Сотрудники завода отправили на фронт более 4 миллионов артиллерийских снарядов, тысячи зенитных пулеметов, авиационных бомб и много другой продукции. Это был невыносимо сложный труд, особенно во время зимы. Современного отопления там раньше не было. Топили внутри дровами, углем. И, фактически, температура иногда на улице и э, в суху была одинаковая. Завод имени Горького построил 1500 кораблей. 600 из них – военные. В советское время завод встроил известные скоростные суда на подводных крыльях «Метеоры». Работу в тылу называли Трудовым фронтом. Сотрудники завода работали по 12 часов без выходных и отпусков. А за 15 минут на опоздание могли арестовать. Да, Елена, работать на заводе это не пары, прогуливаются в институте. Во время войны все было строго. Заводчане хранят память о тех временах. На заводе работают с целыми династиями. Пойдем познакомимся с одной из таких семей. Здравствуйте. Это династия Муратовых. Если сложить все года вместе, которые они отработали на заводе, получится 400 лет. Муратовых только 9 человек работал. Наши. А что помогало отправляться трудностями? Очень тяжело был, голод был, я уже был, показывается, в военных пленях. Вот такой был. Только за победу, только за победу работали. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы хотели бы показать зрителям, как сложно было работать во время войны. Металл от толщины 8 мм до 80 мм резался вручную. Сейчас все это режется на линиях автоматической резки. Я предлагаю разделиться, потом обменяемся впечатлением. Эту работу мы вам не можем показать. Не от того, что она секретная. Матрица камеры не переносите сварку. Да, это обыкновенная сварка. Но на самом деле она уникальная изобретение. Именно сварка позволила делать более легкие и надежные корпуса, значит уставить больше вооружений на корабль. Для сварки стальные листы соединялись за клепками. Очень ненадежно. Я нахожусь на военном корабле, который еще достраивается. Он очень большой, приходится передвигаться по лестнице. Это пограничный стражевой корабль проекта «Океан». Через несколько лет на нем будут нести службу российские моряки. Весь корабль буквально пронизан проводами. Если всех их размотать в один провод, то можно дотянуть от Дельнодольска до Москвы. Я в чат. Не получается? Телефон не ловит. секретность. Все современные суда оснащены форштевнями, что позволяет таранить даже подводной лодке. Раньше обработку деталей форштевней производили ручным трудом. На обработку уходило порядка недели. Сейчас на токарном сочном станке уходит порядка 8 часов. А можно, что-нибудь поднять? Ого. Ну как? Супер. В цехах чувствую себя очень маленькой по сравнению с этими громадами. Мы пойдем в другой цех. Там строят современные гражданские суда. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать на судно проекта А217.1 ледового класса. На левый борт, на правый борт. Это управление двигателями. Два двигателя. Один, второй. Левый борт, правый борт. Начало навигации будет установлено полностью прибор управления судном, и судно будет готово к плаванию. Представляете, как сложно было во время Великой Отечественной войны? Во время Великой Отечественной войны гораздо сложнее было управлять судном, потому что на судне не было таких приборов современных. Был только в наличии магнитный компас, по которому э, судоводители все ориентировались. Мы находимся на берегу реки Волги. Она впадает в Каспийское море. Значит, судно может доплыть до Каспийского моря. Сегодня в составе в Каспийской платили служит семь военных кораблей построенных в Деленодольске. По рекам и каналам военные и гражданские суда могут доплыть и в других морей. И там, далеко от родного города, они всегда готовы служить на благо населения и защищать интересы Родины. Жители Деленодольска говорят, что каждый десятый снаряд выпущенный во время войны, был сделан на предприятиях этого города. Но это уже совсем другая история. Расскажем о ней в следующий раз. Пока-пока!